Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим о достаточно интересной теме. Недавно я делал видео с распаковкой комплектующих для очередного компьютера, и только ленивый не написал мне о том, что я зря взял в пару к 8700 без индекса К, OK, материнку на чипсете B360. И куда лучше было бы выбрать бюджетный вариант на Z370? Мол, они дороже всего на 300 рублей, а я, мол, такой секой зажал пару сотен. От этого тупизма у меня на самом деле нехило так бомбануло. И поэтому сегодня я решил рассказать вам, почему не нужно лепить Z-материнки, куда попало, и брать Z-материнку ради буковки Z. Итак, давайте разберемся для начала, в чем разница между Z-материнками и всеми остальными на чипсетах B и H для процессоров Intel а на сокете 151 версия 2. Самых существенных различий 5. На Z можно разгонять процессор, на них можно разгонять оперативную память выше 2666 МГц, на них обычно больше разъемов, хотя это на самом деле не факт и скорее зависит от модели, на них можно создать RAID массив, хотя кто этим будет заниматься непонятно, и то же самое на самом деле можно сделать на H370. И пятое, на них можно сделать SLI-связку из видеокарт, хотя не все платы, особенно бюджетные, имеют поддержку SLI. Отмечу, что здесь никак не может идти речь о разнице в качестве плат, ибо качество платы зависит в последнюю очередь от используемого чипсета и в первую очередь от ее стоимости и компонентной базы. Поэтому когда мне предлагают вместо хорошей B360 взять дешевую плату на Z чипсете, например MSI Z370 Pro A, я впадаю просто в осадок. Просто задумайтесь над тем фактом, что есть у вас две недорогие в своих сегментах материнские платы, у одной из которых должен быть более дорогой чипсет, лучшая система питания, больше разъемов, больше функционал и зачастую подсветка и прочие фентифлюшки. И при этом они отличаются по цене на целых 300 рублей. Как вы считаете, можно всего этого добиться за 300 рублей? Не знаю, как у вас в городе, но у нас в городе даже две шаурмы не купишь за 300. 300 рублей, не говоря уже о какой-то разнице в материнских платах. А достигается такая мизерная разница в цене очень на самом деле просто за счет экономии на чем-то другом. А на чем тут можно в теории сэкономить? Правильно, на качестве звука, на качестве сетевухи, на количестве и качестве фаз питания, что по факту ведет к простому результату. Разгон на такой материнке процессора даже при наличии радиаторов на цепях питания будет перегревать эти самые цепи питания. Также производители снижают качество компонентной базы и, соответственно, растет брак, что в целом подтверждается отзывами пользователей данных дешевых Z-плат, и вывод тут простой: чтобы купить что-то более-менее нормальное на Z-чипсете, нужно к стоимости B360 платы доложить не 300 рублей, а минимум в районе полутора тысяч. Как вы понимаете, исходя из всего вышеперечисленного, в нашем конкретном случае, если бы мы брали процессор под разгон или предполагали такой апгрейд в будущем, если бы нам нужно было сделать рейд массив или ссылай связку из пары видеокарточек, или если бы нам некуда было деть полторы тысячи, то да, выбор скорее всего пал бы на Z370 и он был бы полностью оправдан. Но в данном случае, как и в большинстве среднестатистических игровых сборок, ничего подобного не было и в целом не предполагалось. Да и бюджет, можно сказать, был ограничен. Остается лишь одна причина взять дешевую материнку на Z370, это наличие возможности разгона оперативной памяти. И тут все очень на самом деле весело, ибо большинство пользователей, они стойко уверены, что новый процесс, Процессоры Intel о 6 ядрах очень сильно зависят от частоты оперативной памяти. Когда задаешь им вопрос: а, собственно, почему почему в предыдущих поколениях никто не гнался за высокой частотой и не было панацеи Z-материнок? В ответ слышишь, Ты что дурак, тут же большее число ядер, а чем больше ядер, тем важнее частота оперативы. Ну собственно друзья приплыли. У нас теперь взаимодействие процессора и памяти определяется числом ядер. Звучит примерно как бегали мальчики Вася и Петя, и когда подошел к ним Игорь, они стали бегать в два раза быстрее. Ну что ж, логично, действительно. Но если говорить серьезно, то если вы возьмете процессор Ryzen, то там влияние оперативной памяти на производительность процессора объясняется не огромным числом ядер, а архитектурой этого процессора. В нем каждые несколько ядер объединены в отдельный блок модуль, а связь между модулями осуществляется через шину Infinity Fabric, которая является слабым местом и крайне зависима от частоты оперативки. Если вы возьмете процессора Intel из линейки Skylake-X на сокете 2066 то там также новая схема организации взаимодействия между ядрами, которая получила название echs 2 d сети и да, там влияние оперативной памяти также может быть существенным, хотя на самом деле не видел таких тестов, по-моему никто и не тестил. Что ж до нашего случая, а именно всех процессоров Coffee Lake, то тут не было ровным счетом никаких кардинальных изменений в архитектуре процессора по сравнению с предыдущими Skylake и Kaby Lake. Ами. И не было изменений в организации взаимодействия между ядрами, системным агентом и кэшем. Осталась все та же старая добрая система с кольцевой шиной, которая появилась еще в 2011 году в процессорах Sandy Bridge. По факту Coffee Lake это тот же Cable Lake, которому прикрутили пару таких же ядер, сделали лишь косметические изменения в его архитектуре. Это экстенсивный подход, но он имеет право на жизнь, да и в целом, как говорят аналитики, смысл менять кольцевую шину на что-то еще будет, когда в процессоре будут хотя бы 10-12 ядер. Поэтому вывод тут простой, частота оперативной памяти будет влиять на производительность процессора, но точно так же как влияла в Skylake и Kabylake, а значит не так-то уж и сильно. То же самое подтверждается и тестами, вы можете посмотреть тесты на сайте Techspot, на канале gc.com или если вы не верите им, то на канале Gamer Nexus, где ребята сравнивают частоты в 2666 МГц и 2200. Почему именно такие частоты нам интересны? Потому что на практике мы имеем две альтернативы, равные по цене, это взять хорошую мать на B360 и память на 2666 МГц или бюджетную Z370 и память память также на 2666 мегагерц и разогнать ее допустим до 3200 Почему не выше? Тут все просто. Если вы зайдете на любой портал посвященный разгону оперативной памяти, например OC Club и полистаете статистику разгонов, то увидите, что зачастую даже модули частотой в 3000 мегагерц не всегда удается разогнать выше 3200, а модули на 3200 не всегда берут что-то выше 3366. Принцип тут простой. Чем выше изначальная частота покупаемого модуля, тем меньшего прироста удастся добиться. Ибо часть разгона за вас уже сделал производитель, то есть часто модули на 2133 мегагерца гонятся до 3200 и модули на 3000 мегагерца гонятся также до 3200, но если брать готовые модули частотой выше 3200, то есть допустим 3800, то это нецелесообразно, ввиду их высокой цены. Те же деньги можно пустить куда-то в более хорошее русло, допустим, взяв более хорошую видеокарту. Так вот, друзья, тесты оперативки показывают, что разница в таком диапазоне частот достигает в лучшем случае 5-7% по FPS в играх. Мы, конечно же, не учитываем здесь иные задачи, ибо говорим именно о геймерских сборках. Я не говорю вам, друзья, что разницы нету, я не говорю вам, что 5-7% от разгона оперативы это как-то мало. Я лишь говорю вам о том, что если покупать нормальную, даже не хорошую, а нормальную по качеству мать на Z370, ну то есть по качеству, чтобы она была как бы 360 то она обойдется вам примерно на полторы тысячи рублей дороже. Если вы вложите те самые полторы тысячи рублей в более хорошую видеокарту с большим заводским разгоном и большими частотами, то вы также получите 5-7 процентов прироста. Если вы купите видеокарту просто с более хорошим охлаждением, то сможете сами ее разогнать и получить все те же 5-7% FPS, а то и больше. При этом разгон видеокарты занятие намного более простое, чем разгон оперативы, поиск оптимальных таймингов, вольтажа и тесты всего этого дела на стабильность. Просто, друзья, я хочу, чтобы у вас складывалось обо всем не однотипное мнение, а это у нас белое, это черное. а Z370 это круто, а B360 за те же деньги это говно. А что мир, особенно мир железа, это, блин, те еще 50 оттенков серого, где возможны разные варианты в зависимости от того, что тебе нужно и что ты хочешь получить. И тут не может быть тупого копирования под линейку. Да и сводить весь потенциал Z-материнки, которая много чего умеет и много чего может идет лишь к разгону оперативки это какое-то честно говоря кощунство остается лишь один вопрос откуда же пошел весь этот бред про z370 ведь раньше материнки на z чипах брали в основном либо энтузиасты которым надо было поразгонять либо идиоты считающие что это игровые материнки дающие плюс 100 500 к впсу. На самом деле ответ тут прост как никогда. В конце прошлого года Intel затупила, чё уж греха таить, и выпустила на рынок все процессоры от простых до дорогих и при этом только дорогие материнки на Z370. И многие просто не дождались выхода бюджетных материнок на H310 и B360. И я знаю это потому, что в то время я постоянно сталкивался с вашими сборками, которые вы просите посмотреть, и в начале года 810 или 8.40 и Z370 было почти у каждого второго. Однако купившие такой набор исключительно потому, что не было никаких вариантов, они посчитали, что это отличный повод, советуя делать то же самое всем остальным. Вот как-то так, друзья, опять-таки это мое мнение на этот вопрос. С вами, как всегда, был Белый. Надеюсь, что ваше мнение по данному вопросу, оно станет хотя бы немного более объективным. Вы начнете отличать, что есть не только черное и белое, а какие-то градации между ними. Всем еще раз спасибо, подписывайтесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!